Вы знаете, как выбирать дыню надо? Нет, не знаю. Жена выбирает, я только кушаю. Нет, не знаю. Как сладкую дыню убирать, знаете? Нет, не знаю. Я не, не шарю. Нет. Дынь. Вообще без понятия. Ну, главное дыня, она, чтобы она была вся целенькая. Если дыня где-то ударенная, уже все, там будет дефект наша дыня была вся идея и еще э, запах если есть запах дыни значит да, дыня спелая шикарная дыня. а как вам можно обращаться по имени очень любовь и любовь, Да. вот смотрите можно ли дыню умять нет дыню умять никогда вот приходят покупатели и начинают как арбуз ее этого делать нельзя потому что вот раз глубокий удар угу. и она начинает портиться Портится. Дыня должна Хорошо, быть. Хорошо, вот Идя. я посмотрел, визуально мне дыня нравится. Дальше да. что я должен делать? Ну вот, взяли дыню в руки, да? посмотрела да? вот. ее. Идеально ее посмотрели, да? Здесь никакого изъяна нигде нет. Да. Значит, дыня это вся. Вот, носик жесткий, жопка жесткая. То есть, это идеальная дыня. То есть, она не испорченная? Она не испорченная. А по сладости теперь как дальше? Вот. Обычно берут по запаху mm -hmm. да. вот но опять же вот эти дыни зельбот светлые да. они внутри салатного цвета то есть они запаха вообще эти дыни никакого не имеют но они сочные и, и медовые. медовые просто медовые а вот это сорт какой и вот этот какой тут два сорта раз да это это амал наш крымский крымский, крымский да. да а это узбекистанская торпеда что-то мне подсказывает, надо торпеду брать. Да, действительно, это вообще идеально. А можете две торпедки нам соорудить, две вкусные? Да, конечно. Сладких, да. имениннику. Обязательно. Он уже старенький, ага. ему хочется на старости сладкого а, поесть. Да, такой старый. Поверьте, мне хорошо сохранился просто. Uh -huh. а. Uh -huh. а какой самый лучший месяц для дыни? Есть какой-то месяц, который uh -huh. вот говорит, все, вот это оно? Ну, вот с июля uh -huh. Uh -huh. и середин, до середины августа. Это идеальное. Время. Это идеальное, да. А потом уже они начинают рыхлые uh -huh. внутри, то есть они никакие. Хорошо. Так, спасибо за ваш совет. Сколько вам должны? 740 рублей. О, 740 рублей. Но, ребята, дорожает потихоньку, дорожает. Нет, это уже подешевело. Уже подешевили да. сейчас, да? Да. Ну что, а сейчас мы пойдем пробовать и наслаждаться вкусной, сочной узбекской, да? Узбекская дыня? Узбекской да. Узбекская дыня. Так, дыня куплена. Смотрите, прежде чем ее кушать, неважно, дыня, арбуз или что-либо вы купили на рынке, конечно, надо помыть под холодной проточной водичкой. Моете в дыньки тщательно промываете мало ли что все-таки она импортная привезет нам какой-нибудь очередной нежелательный вирус вытираем нашу красавицу и я рекомендую на часик чтобы она охладилась и стала прекрасно все-таки жарко лето хочется. положить ее в холодильник дынька готова сейчас мы попробуем ее и скажем вам работает ли совет этой бабушки которая продала нам умудренной бабушки которая продала нам эту дыньку значит мы ее в принципе я например прочитаю, резать ее сначала вот так собственно говоря так белый цвет немножко зеленоватый по краям но зеленого немного уже хорошо дальше что я делаю стоять вычищаем вот эти семена, они нам не нужны. На запах дыни даже пришел наш знаменитый фарпостовский кот. Он под столом шарится. Может быть, он тоже хочет дыню? Посмотрим. Будет себя хорошо вести угостить. Так, ну, собственно говоря, со второй мы проделываем то же самое. Торжественный момент, дегустация. Нарезаем ее красиво. О. Она такая э, тверденькая, чуть-чуть хрустящая, но я прям чувствую, что вот у меня есть сахара сахарная. Ребята, сахарная. Так, от, отрезал. Я еще как делаю? Я вот так. Для ленивых, кто не хочет мазаться в дыневом соку, господа. Что может быть лучше жарой, когда жара, зной, прохладной, сочной, сладкой, медовой дыни? Работает, совет. Всего вам доброго. Оставайтесь в Форпост.